В данном видео мы разберем исследование показательных логарифмических функций с помощью производа. И самое первое задание. Найдите наибольшее значение функции. Ну что у нас есть? У нас есть, во-первых, логарифм. Во-вторых, есть степенная функция. То есть, по факту у нас идет производная сложной функции. Давайте ее рассмотрим отдельно. То есть, логарифм x плюс 5 в пятый. Ну и подпроизводная. То есть, сначала находится производная самого логарифма. Натуральным. То есть это будет единица делить на то, что логарифмируется. Ну а затем находится производная того, что логарифмируется. То есть это будет 5 на х плюс 5 в четвертой. Естественно, немножко можно сократить. И по факту у нас остается 5 на х плюс 5. С другой стороны, можно было, конечно же, сделать немножко иначе, преобразовать. То есть вот у нас есть х плюс 5 в пятый. То есть по свойствам логарифма пятерку вынести за логарифм и находить уже производную вот данной функции. Пятерка бы она была просто-напросто выносилась как коэффициент при логарифме. То есть получали бы абсолютно то же самое. Ну, давайте дальше продолжим. Что у нас получается? У нас получается 5 на x плюс 5 и минус 5, потому что производная минус 5х это минус 5. Равно нулю. Можно на 5 обе части поделить. Остается единица на x плюс 5 минус 1 равно нулю. Естественно, приведем к общему знаменателю. Единица минус x минус 5 на x плюс 5 и равно нулю. Хорошо. Остается у нас минус x минус 4 на x плюс 5 равно нулю. То есть, x равен минусу 4 x не равен минусу 5 чертим координатную прямую на ней отмечаем полученные точки минус 5 будет пустая минус 4 будет закрашенная. по свойству логарифма у нас все равно уходит от минус 5 до плюс бесконечности скажем так области определения как такового логарифма поэтому рассматривается только два промежутка подставим любое значение ну, подставим, например, нолик в нашу производную, получим отрицательное значение. Здесь положительное. То есть, минус 4 – это точка максимума. Нам же необходимо найти максимальное значение, то есть, наибольшее значение от минус 4,5. с половиной. здесь минус 4,5 до нуля. На данном промежутке как раз у нас есть точка максимума, соответственно, наибольше будет в ней. Поэтому спокойно подставляем минус 4 в функцию. Получается натуральный логарифм единицы, минус 5. На минус 4. Ну, натуральный логарифм единицы это нолик, а минус 5 на минус 4 будет 20. Поэтому запишем 20 и посмотрим следующее задание. Во втором задании необходимо найти наибольшее значение функции. Но что у нас есть? У нас есть произведение. Поэтому, естественно, мы будем использовать формулу производной произведения. То есть, произведение будет первой функции на вторую. Плюс произведение второй, о, производная второй функции, естественно, на первую. При этом производная 8 минус х это минус единица. То есть у нас получается минус единица умноженная на e в степени x минус 7. Производная e в степени x минус 7 та же самая e в степени x минус 7. Ну и соответственно на 8 минус х. И приравним к нулю. Что мы можем сделать? В принципе, e в степени x минус 7 мы можем вынести. Остается минус 1 плюс 8 минус x. Если привести подобные, будет e в степени x минус 7 на 7 минус x равно 0. Ну что будет, естественно, дальше? e в степени x минус 7, это число всегда положительно, оно абсолютно никак не влияет на знаки производные и не может обнулять производную. По факту у нас остается только 7 минус x, то есть x равно 7. Если начертить координатную прямую, отметить семерочку, расставить знаки, получаем минус плюс, то есть семерочка является точкой максимума. Нам необходимо найти наибольшее значение от 3 до 10, как раз на данном промежутке есть у нас точка максимума, поэтому наибольшее будет собственно в точке максимума приниматься. Подставляем семерку, получаем 8 минус 7 на E в нулевой. E в это единица, на 8 минус 7 это будет также единица. В результате пишем единицу и переходим к следующему заданию. В третьем задании необходимо найти наибольшее значение функции. Но опять же у нас есть производное произведение в данном случае, поэтому давайте ее расписывать. То есть будет производная первой функции. Это 2х минус 10 умноженное на вторую. Плюс производная второй функции. Вот производная e в степени 10 минус x это e в степени 10 минус x, но еще и умноженное на производную его степени, то есть показатель степени, то есть на минус 1. Ну и естественно вот это x в квадрате а минус 10x плюс 10, оно остается. Что мы с вами можем сделать? Мы можем e в степени 10 минус x вынести за скобки. В скобках будет 2х минус 10, минус х в квадрате плюс 10х, ну и соответственно минус 10 равно нулю. Немножко можно упростить, не забываем, что на отрицательное значение мы не умножаем производное. То есть плюс 12х и минус 20 равно нулю. Ну что получается, мы можем в принципе приравнивать к нулю данное выражение, то есть данный квадратный трот член. Давайте только его умножим только для того, чтобы приравнять к нулю. Сумма корней по теореме Виета в данном случае 12. Произведение корней по теореме Виета то же самое. 20 корни подбираются махом. Это 2 и 10. То есть с одной стороны х равно 2, с другой стороны х равно 10. Чертим координатную прямую, отмечаем полученные точки. то есть У нас будет двоечка. У нас будет десяточка. Расставляем знаки. Не забываем, что подставляем и вот в это выражение. В принципе, есть e степень 10 минус х. Это всегда положительное значение, поэтому оно нам никак не влияет на знаки. Мы можем его вообще не рассматривать. Но если подставлять квадратный третчлен, у нас знаки будут выглядеть вот таким образом. То есть, двойка это точка минимума, десятка это точка максимума. Нам необходимо наибольшее значение от 5 до 11. На данном промежутке есть точка максимума. Соответственно, наибольшее значение будет Именно в ней. Поэтому мы спокойно подставляем десятку в функцию. И получаем 100 минус 100 плюс 10. И умноженное на e в нулевое, то есть на единицу. И остается у нас в принципе 10. Пишем 10 и переходим к следующему заданию. В четвертом задании необходимо найти наибольшее значение функции. У нас тут есть логарифм, у нас есть тут и степени. Поэтому давайте сразу находить производную. Производная 2 степени х в квадрате – это двоечка. Она выносится, естественно, как множитель. х в квадрате производная – это 2х. Дальше. Производная минус 10х – это минус 10. Плюс 6. А производная логарифма натурального – это единица делить на х в данном случае. И тут все хозяйство равно нулю. Ну, естественно, мы будем приводить к общему знаменателю. Что в таком случае получится? Получится 4х в квадрате минус 10х плюс 6 делить на х и равно нулю. При этом, ну, можно немножко сократить, то есть написать как 2х в квадрате минус 5х плюс 3, так как мы не отрицательно делили, умножали абсолютно по барабану. Найдем дискриминант. Для квадратного третчлена, который находится в числителе, получается 5 плюс 1 делить на 4, что в свою очередь дает 1,5. Ну и соответственно... 5 минус 1 делить на 4, что дает единицу. Начавшим координатную прямую отметим полученные точки. Они, естественно, будут закрашены. То есть у нас есть полтора, у нас есть единица. Ну, конечно же, можно отмечать 0, но с учетом того, что у нас по области определения логарифма получается x больше нуля. То есть только ради этого, чтобы понимать, какие промежутки у нас рассматриваются. Но опять же, расставим знаки, будет плюс, минус, плюс, то есть единица это точка максимума, полтора это точка минимума. Нам необходимо найти наибольшее значение от 10, 11 до 12, 11. Опять же, на данном промежутке у нас есть точка максимума, соответственно, наибольшее значение будет принимать в этой точке. Подставляем единицу в саму функцию. Получается 2 минус 10 плюс 6 на логарифм единиц, то есть на 0 и минус 3. Остается 2, минус 10 и минус 3, что в свою очередь дает минус 11. Записываем в ответ минус 11 и смотрим следующее задание. В следующем задании, опять же, необходимо найти наибольшее значение функции. Функция, опять же, несколько другая. Ну, давайте найдем производную. Производная 8ми натуральных логарифмов от х плюс 7. Ну, 8, естественно, выносится как множитель. Производная натурального логарифма – это единица делить на то, что логарифмируется. То есть, на x плюс 7. Ну, и по-хорошему, еще, конечно, умножается на производную x плюс 7, но так как это единица, мы ничего не меняем. Производная минус 8х x это минус 8. И приравниваем к нулю. Можно на обе части поделить на 8. И получается 1 на x плюс 7 минус 1 равно 0. Следовательно, будет 1 минус x минус 7 на x плюс 7 равно 0. Ну или же минус x минус 6 на x плюс 7 равно 0. Чертим координатную прямую. Отмечаем точки. В данном случае это точки минус 7 и минус 6. Минус 6 будет закрашены. Опять же. По свойству логарифма, то есть по области определения у нас x должен быть больше, чем минус 7. И расставляем знаки. Подставляя сюда, ну, например, 0 подставьте, получите минус 6 делить на 7, то есть число отрицательное. И здесь, соответственно, будет положительное. Поэтому минус 6 это точка максимума. На промежутке от минус 6,5 до 0 у нас есть точка максимума. Наибольшее значение, соответственно, будет приниматься там. Поэтому спокойно находим y от минус 6. Будет получаться 8 натуральных логарифмов от единицы, минус 8 на минус 6, ну и, соответственно, плюс 3. Естественно, это равно 0, так как натуральный логарифм от единицы равен 0. Минус 8, минус 6, это будет 48, и плюс 3, соответственно, будет равно 51. Поэтому мы записываем 51 и смотрим следующее задание. В шестом задании у боги наконец-то найти наименьшее значение функции. У нас есть с вами произведение, поэтому будем раскладывать, используя формулу производное произведения. То есть сначала будет идти производная первой функции, то есть x плюс 46 в квадрате, умноженное на вторую, то есть на e в степени минус 46 минус x. Ну и потом будет производная e в степени минус 46 минус x, умноженное на просто вторую функцию, то есть на x плюс 16 в квадрате. Равно 0. Ну что получается? Производная x плюс 46. Ну, конечно же здесь 46. Производная x плюс 46 в квадрате. Это 2 на x плюс 46. E в степени минус 46 минус x остается. Производная E в степени минус 46 минус x. Это сама E в степени минус 46 минус x. Но еще все это хозяйство домножается на производный показатель степени. То есть на минус 1. Поэтому вместо вот этого плюс у нас становится естественно минус. Ну и на x плюс 46 в квадрате все хозяйство равно нулю. Мы можем x плюс 46 вынести за скобку. Кроме того, e в степени минус 46 минус x вынести за скобку. В скобке останется 2 минус x и минус 46 равно нулю. То есть у нас получается либо x равен минусу 46, либо x равен... Так, вот здесь у нас будет минус x минус 44. То есть... По факту здесь получается минус 44. Чертим координатную прямую, отмечаем на ней полученные точки. Минус 44, минус 46. Расставляем знаки. Возьмите, например, 0, подставьте, получается 46. Здесь получается минус 44, то есть число отрицательное. Здесь положительно, здесь отрицательное. То есть минус 46 точка минимум, минус 44 это точка максимума. Нам необходимо наименьшее значение от минус 48 до минус 45. Но опять же, на данном промежутке у нас есть точка минимум, поэтому минимально будет приниматься именно в ней. Поэтому спокойно подставляем минус 46 и получаем минус 46 плюс 46 в квадрате, то есть 0. Ну и соответственно 0 на любое число будет 0. Поэтому мы смело пишем в ответ 0 и переходим к следующему. В седьмом задании необходимо найти наименьшее значение функции. Ну, сразу давайте будем находить производные. Производная 6x – это шестерка. Производная – минус э, логарифм 6x. Это, соответственно, будет минус единицы делить на все, что логарифмируется, то есть на 6x. Но и умноженная на то, что на производное того, что логарифмируется. То есть, по факту у нас сложная функция идет. С одной стороны идет логарифм, с другой стороны идет линейная функция. Ну, то есть, мы умножаем на производную еще линейную функции в данном случае, на 6 и приравниваем к нулю. Естественно, шестерки сокращаются. У нас остается 6 минус 1 делить на х равно нулю. Приводим к общему знаменателю. То есть 6х минус 1 делить на х равно нулю. Сразу можно чертить координатную прямую, на ней отмечать 1 шестую. Когда у нас числитель равен нулю. Расставляем знаки. Соответственно, это у нас точка минимума. Нам необходимо найти наименьшее значение на промежутке от минус 1 двенадцатой. До 5 12 То есть как раз точка минимума попадает. Поэтому соответственно в ней будет наименьшее значение. Подставляем. Что у нас получается? 6 на одну шестую. Минус натуральный логарифм. 6 на одну шестую. И плюс 17. Здесь получается натуральный логарифм единиц, То есть 0. Здесь соответственно единица. Ну единица плюс 17. В результате дает 18. Именно его записываем в ответ. И смотрим следующее задание. В восьмом задании необходимо найти точку максимума функции. Ну, у нас есть произведение, поэтому используем производную ну, произведение. То есть, идет сначала производная первой функции. В данном случае это 6х-36 на вторую функцию, то есть, на е в степени x плюс 36. Плюс производная вторая функция, те же самые е в степени x плюс 36. На первую функцию, то есть 3x в квадрате, минус 36x и плюс 36. Естественно, мы можем e в степени x плюс 36 вынести за скобки. В скобках останется у нас 6x минус 36 плюс 3x квадрате минус 36x и плюс 36. И приравниваем производную к нулю. Что будет? e в степени x плюс 36 остается, Минус 36, 36 уничтожаются. И остается у нас 3x в квадрате минус 30x равно 0. Ну, можно еще немножко разложить. То есть, E троечку вынести, x вынести. И остается x минус 10 равно 0. То есть, у нас x равен 0, x равен 10. Чертим координатную прямую, отмечаем полученные точки, расставляем знаки. То есть будет плюс-минус-плюс, то есть нолик это точка максимума, минус 10 это точка минимума. Нам с вами необходимо найти точку максимума. Поэтому смело записываем 0 и переходим к следующему заданию. В девятом задании необходимо найти точку максимума функции. Ну давайте сразу. Производная 2х в квадрате это 4х. Производная минус 13х это минус 13. Ну и производная 9 логарифмов натуральных по ху. То есть 9 на единица делить на х. Приравниваем к нулю. Сразу приводим к общему знаменателю. Будет 4х в квадрате минус 13 x плюс 9 и делить на х. Равно нулю. Сразу вычисляем дискриминант. У нас получается с вами 169 минус 144. То есть в свою очередь дает 25. Соответственно первое значение х будет 13 плюс 5. И делить на 8, что в свою очередь дает 9 четвертых. Второе значение х а будет 13 минус 5. И делить на 8, что в свою очередь дает 1. Естественно, чертим координатную прямую. Отмечаем 9 четвертых. Отмечаем 1. Можете для успокоения души отметить 0 со знаменателя. У нас все равно по свойству логарифма х будет больше 0. Расставляем знаки. Знаки будут плюс, минус, плюс. То есть, единица это у нас точка максимума. 9 четвертых точка минимума. Нам необходимо найти точку максимума, поэтому спело спишем единицу. И переходим к следующему заданию. В десятом задании необходимо найти точку максимума функции. У нас опять же есть производное произведение, давайте ее распишем. То есть 9 минус х на е e в степени x плюс 9, плюс е e в степени x плюс 9 производная на 9 минус х. Что тогда получится? Производна 9 а, минус х это будет минус 1. Естественно, на e в степени x плюс 9. Производная e в степени x плюс 9 так и будет. И 9 минус х равно 0. Естественно, e в степени х плюс 9 мы можем вынести за скобки. Скоб остается минус 1 плюс 9 минус x и равно 0. Это будет e в степени х плюс 9 на. 8 минус x равно 0. Естественно, единственное значение здесь x равно 8. Давайте проверим, а 0 получилось. Отметим, расставим знаки. Получим минус плюс, то есть восьмерка будет точкой максимума. Нам необходимо указать точку максимума, поэтому отмечаем 8. И, в принципе, на этом разбор основных заданий по теме исследования показательных логарифмических функций у нас с вами закончено. Перейдем к следующей.